Друзья, еще один обзор по актуальным раздачам, которые я выкладываю в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании под видео. Появилась новость по раздаче Тидекс. Это биржа, кто не помнит. Сегодня в 17.00 будет доступен клейм. И сразу листинг по цене 0.1 доллара. 10 центов. Следующая раздача по две монеты куба, без реферальной программы. Необходимо открыть Google форму. Дальше. Открываем Metamask, сеть, добавить сеть. Перейдете на эту страницу. Тут будут строки для заполнения данных. Вводим имя, ссылку, цифры, название токена. И после этого обычно появляется кнопка ⁇ Добавить сеть ⁇ После нажатия ⁇ Обновить страницу до этой ⁇ делаем скриншот. дальше этот скриншот загружаем на этот сайт получаем ссылку переходим в google форму в самый нижний третий поле вводим ссылку на скриншот здесь указываем адрес вашего кошелька скриншот которого делали вводим telegram юзерным символом собака сразу переходим в telegram подписываемся здесь у нас эффект толпы все делали уже немножко изменено. Многие загружали свой скриншот. И внизу указывали адрес кошелька. Я сделал также на всякий случай. Можете повторить. После этого переходим в форму. Нажимаем отправить. Цена токена 12,5 долларов. Когда я выполнял раздачу в Google форме монета продавалась по 11 а еще раньше 10 цена растет монета пампит очень много по ней раздач вот следующая верхняя раздача была у меня в истории решил продублировать кто пропустил раздача через telegram бот его очень много рекламируют завершится 23 июня После этого пойдут проверки и распределения до 15 июля. Есть описание, раздача легкая. Заходите, выполняйте. Переходите в мой телеграм. Смотрите, выбирайте аирдроп, в который хотите поучаствовать. Выполняйте задание и ждем монет. И напоследок. Майнинг монеты mcloud. Я не знаю, что получится. Выстрелить ли этот токен может быть и вообще ничего не выйдет и монеты не запустится никто от этого не застрахован я принял решение принимать участие и манить данную монету вы уже решаете сами монета манится через программу как все активировать есть видео в котором рассказал подробно что необходимо делать. Единственное, я уже проверил вывод и потерял 32, 32 токена. Выводил 335 монет. С учетом комиссии мне пришло 301 токен. Поэтому теперь я буду манить до 1000 и только потом выводить Три транзакции по, по вот этой вот сумме минус 90 Cloud. А это около 3 дней майнинга в среднем за 12-14 часов майнинга выходит 33 токена mcloud монета уже залистина на биржу PancakeSwap, но не торгуется потому что старт торгов и листинг еще на некоторых биржах будет в августе стартовая цена при листинге 6,5 центов не знаю что будет дальше пойдет она вверх или вниз тут уже решает рынок с учетом того что монету не раздают на халяву и здесь не прокатит использование ботов накрутка аккаунтов единственный airdrop это ретвит поста по airdrop я рассказал как можно принять участие в своем видео ссылка в описании за него, по-моему, дают 50 токенов. Получается, что майнинг у нас самый прибыльный. Риски есть всегда. От скамов никто не застрахован. Мой выбор участвовать в этом проекте. Вы уже по своему усмотрению. Все ссылки в описании под видео. На этом у меня все. Пока.